Друзья, всем привет! Как вы знаете, я раньше выдавал сигнал в группе Инстардинг, и у меня сохранилось много материала, много записанных сессий. Там я обучал людей, разговаривал с ними в Дискорде, давал сигналы и так далее. Так вот, поскольку в группе сменилась стратегия, то на канал по торговле это уже не очень актуально выкладывать. И если вам зайдет, я буду периодически выкладывать такие ролики. Так что после просмотра напишите в комментариях, нравятся ли вам подобные видео. Итак, давайте смотреть. Друзья, всем привет! Давайте начинать, давайте настраиваться. Отметьте, пожалуйста, по ссылочке, которую скинул Кирилл Кто еще не отметился в начальном посте. Так, через 5 минут начинаем. Смотрю новости. Что у нас сегодня? Новости по канадцем недавно были в 16.30. И через 5 минут новости по рублю. Но это не страшно. Так, все, я готов. После торговли можешь обучить немного. Ну, я отвечу на вопросы, да, сегодня смогу после торговли. Начинаю потихоньку искать сигнал. А, уже вижу, ГБП, ЦХФ, ну, если успеем. Сначала нужно писать шаблоны. Давайте подождем закрытие 5 минутки. Посмотрим. Будем сходить, если что, на пробитие вверх. У нас сейчас еще открытие часа. А, ребят, готовим 9 минут пока что. Теперь 8 минут. Ай, зараза. Не успели. Я все ждал какого-то какого адекватного движения, чтобы зайти на пробитие. Ладно, может сейчас быстренько откатиться. Еще успеем. Хотя здесь уже все. Все еще фунт себя ведет не очень адекватно. Ладно, ищу следующий. Следующую ситуацию. NZD, USD. Кое-что есть. Давайте пока что готовить эту валютную пару. NZD, USD. Время пока не знаю. Здесь нужно ждать, скорее всего, долго. Просто имеем в виду... Валютную пару эту. Потенциал здесь направлен в данный момент на повышение. Должна быть коррекция. Но это на часовом таймфрейме. Да, вижу, что процент порезали. евро GPI я тоже ничего особо не вижу. Сегодня такой сложноватый рынок пятничный. Подольше будем искать ситуацию. USDCD, ребята, как же новости, которые выходили час назад. Новость отработала, но волнения от нее остались. Видели, какой сильный импульс был на ЦАД? За час до и после хотя бы одной важной новости рекомендуется не торговать на этой валютной паре. Если только на саму новость вы не заходите. Ауд и НЗД срочно готовим. Ауд и НЗД. 5 минут готовим. Если успеем, конечно. То туда, то сюда его мотает. Но потенциал на понижение еще есть, куда идти. Ладно, а вниз 5 минут заходим на пробитие. Докуда он должен дойти? До уровня 1.08300. Потенциал до этого уровня на понижение. В конце недели редко происходит пробитие. Но пробитие крупных уровней, да. Редко. Но это локальный. Здесь будет небольшое пробитие. Потом он дальше пойдет вверх. Почему 5 минут? Потому что заходим на следующую 5 минутку. Она должна быть на понижение. А следующая должна отозваться также импульсом вниз. пин будет, скорее всего. Это не есть хорошо. Скриншотик. У меня плюсик. Ребят, знаете, пока что по сигналу. Я сейчас сделаю скриншот анализа и напишу его. Пишу анализ. Пока могу подвечать на вопросы. Только не по анализу, потому что я его объясню. А, пользуюсь фиксой. В день делаем 2-3 сделки. Смотрите. Итак, а, во-первых, что я увидел? Это часовой таймфрейм. Видим, что у нас максимум обновился. То есть цена отскочила немножко ниже, чем раньше. И образовалась вот такая вот формация на конце. То есть красная свеча образовалась с большой тенью вверху и поглотила с собой зеленую свечу. Что говорило мне о понижении. И движение вниз к сильной области поддержки. Как мы помним, цена движется от уровня к уровню. На часовых тайфреймах она движется к сильным уровням. Так, теперь смотрим 5-минутный тайфрейм. Вот наше движение. Здесь образовался небольшой нисходящий треугольник. Я его не отметил, но думаю, его видно. Увидел я вот такую вот красную свечу. Пометил зеленым цветом. Образовалась большая тень сверху. И это у нас паттерн молот. Который говорил мне о том, что следующая свеча у нас будет красный. Ожидали мы движение к уровню поддержки, который я отметил снизу. И пробитие нашего локального уровня. Надеюсь, понятно. Попытался я максимально так вот компактно объяснить. Открываю чат. Просто сложно говорить в принципе... Все то, что я увидел. как все это описать несколькими предложениями. Паттерн это движения, которые повторяются. Так, цена наша, в принципе, пошла по анализу. Очень хорошо. Еще второй сигнал. Ребят, сообщение ВКонтакте я обязательно отвечу, прочитаю. Просто очень много скопилось, и я не успеваю чисто физически это делать. Очень много диалогов. Второй сигнал будет, когда я его найду. Но он будет обязательно. Сегодня сложноватый рынок, поэтому проявите немножко терпения. uss Также есть что-то хорошее. Что-то, по крайней мере, адекватное. Готовим пока что 5 минут. uss вверх. 5 минут даю сигнал. Заходим на пробитие сразу. Надеюсь, вы успели. Сейчас также ожидаем движение вверх до уровня сопротивления. На закрытие часа. 5 минут, ребят, потому что до закрытия часа. Напоминаю, что на конце часа происходят импульсы. По потенциалу они должны быть в нашу сторону. В принципе, они уже происходят. Валерий, да, 10 минутки, часовой таймфрейм, 5 минуты таймфрейм. Здесь я увидел кучу всего, что указывает на Повышение. Цена еще даже не дошла до своего потенциала. Еще половина пути примерно. До какого уровня? Ну, как минимум до уровня 1.359.80. Это как минимум. На понижение ставить не рекомендую от уровня, потому что вот общий тренд, общий потенциал на повышение. И постепенно все идет к пробитию вверх уже масштабного уровня. Но в пятницу он навряд ли пробьется. А нет, похоже идет на пробитие. Это конец часа. Сейчас посмотрим. Ай, на форок себе. Пушка. Паштет куплю. Так, ребят, сейчас отпишите, пожалуйста, по сигналу. Кирилские ссылочки. Сейчас опять же сделаю скриншот анализа. Скажу. Скидываю скриншотик. Во-первых, вот наш локальный уровень, на пробитие которого мы заходили. Отметил его. И почему мы здесь заходили на пробитие, смотрите. Это 10-минутный тайфрейм. Общий тренд направлен на повышение. На конце свечей около уровня я увидел огромные тени, то есть цена резко от уровня отскакивает. Далее образовался пин-бар, отметил зеленым прямоугольником, который указывал мне о движении на повышение. И заходили мы до конца часа. На конце часа у нас происходят импульсы. Заходили на пробитие локального уровня, а наткнулись на пробитие глобального. Вот так вот получилось. Пишу финальный пост, друзья, пожалуйста, не расходитесь. За какой период научился делать анализ? За 4 года. Напишите, что у вас за сегодня, сколько получилось заработать или не заработать. Ваше впечатление, чему научились, эмоции и так далее. Кстати, ребят, я все это заснял, поэтому можете что-нибудь Ютубу передать. Ладно, все. М -м. Еще Телеграм. Могу подвещать на вопросы. Я сам научился торговать на практике. Очень много торговал и научился. Книги на самом деле не очень эффективны. Слил? Ну, в первый год, да, очень много. Точно не могу сказать, это я не помню. Зачем продолжил, если был в минусе? Ну, потому что я знал, что можно очень много зарабатывать. Ради чего я тогда деньги тратил? Слив – это вы не, не воспринимаете его как-то серьезно, это ваше обучение. Если вы сливаете депозит, то это плата за ваше обучение. Вы же платите там где-нибудь, если на курсы ходите. Вот то же самое. Сколько нужно времени, чтобы выйти в плюс? У всех по-разному. Кто-то за месяц может выходить в плюс, кто-то за пять лет не может. Слово входа, лимит, прибыли. Нет, просто риск-менеджмент, две-три сделки. Я просто захожу на те ситуации, которые понимаю. Все. Вот мои условия. Куда цена идет после треугольника, Ну, а, это в зависимости от потенциала. Любой треугольник может пробиться и вверх и вниз. Это решается уже по другим факторам. Сколько было минусов максимум подряд? 18 вроде, если не больше. Это давно было на самом деле. Как остановился? Ну когда слился? Тогда остановился. Все, ребят, давайте заканчивать, а то у меня свет в глаза светит. Давайте всем огромное спасибо за торговлю. Всем всего самого хорошего, профита. Всем пока. Я не учусь, не получаю высшее образование. Ну да, учусь каждый день, но не образование. Все, всем пока, я ушел. Все, друзья, вот такая вот торговая сессия. Обязательно пишите в комментариях, понравилось ли вам это видео. И хотите ли вы видеть что-то подобное. А, обязательно поставьте этому видео лайк, если это видео было для вас полезным. Подпишитесь на канал, кто очень подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого хорошего, самого наилучшего, всем профита и всем пока.